Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вот теперь, должно быть, меня уже слышно. Да, давайте, как всегда, да, под занавес и довольно коротко поговорим немножко о психологических аспектах любого человеческого состояния. И в данном случае мы поговорим о влиянии эмоциональной стабильности на качество жизни онкологического пациента. Всемирная организация здравоохранения дает совершенно внятное определение такому понятию, как качество жизни. Это субъективное удовлетворение, которое человек испытывает, может выражать, а может и не выражать, и которое включает в себя все параметры личности – физический, психический, социальный и духовный. Должна вам сказать, что все, что относится к субъективному, человеческому, как раз и попадает в область психологии человека. И там же, конечно же, рассматривается и такой термин, как эмоциональная стабильность, которую коротко можно заменить словом выдержанность. Так да, каковы же признаки эмоциональной стабильности? Ну, в принципе, у меня достаточно гармонично сочетаются механизмы бессознательные, механизмы психической защиты. Либо я делаю что-то для того, чтобы эм, увеличить это гармоничное сочетание. Можно сказать, что я в, достаточно хорошо принимаю, знаю и принимаю собственную личность, достаточно уверен в себе, эм, как правило, ощущаю ценность собственного «я», критичен к себе, осознаю себя и верю в свой потенциал. Вот такая идеалистическая картинка. Но, конечно же, дорогие наши слушатели, так или иначе эта идиллия нарушается у человека, который живет свою жизнь. Ну и тем не менее, наблюдая за людьми, мы каких-то людей да, подразделяем на эмоционально стабильных, о каком-то говорим, что эмоциональный человек лобилен. И характеристики эмоционально стабильного человека, на взгляд, со стороны таковы. Это спокойный человек, это человек, способный быть устойчивым в своих интересах, работоспособный человек, человек, трезво оценивающий действительность и достаточно активный человек». Когда этот замечательный, идеальный человек заболевает и сталкивается с таким грозным, тяжелым, хроническим заболеванием, как онкологическое заболевание, он ведь не всегда сталкивается с ним при выявлении манифестации заболеваний или при принятии лечения. Мы все с вами помним, что очень часто онкологические заболевания достаточно длительно текут бессимптомно. Однако уже так или иначе, сказываются на состоянии человека, в том числе и на его эмоциональном состоянии. У нас с вами, у любого человека, ну, вряд ли у взрослого человека, совершенно нет опыта болезни. Как правило, всегда есть опыт менее тяжелого заболевания, поэтому формируется еще и ожидание, что и с этим заболеванием, которое мне сейчас заявили, я справлюсь. Так или иначе, ну, когда-нибудь досправлюсь. И целое время должно быть потрачено, проведено в том, чтобы принять то, что онкологическое заболевание является тяжелым и хроническим заболеванием. Но чаще всего да, мы наблюдаем людей, которые поначалу даже с проявленными симптомами и физическими, и психическими собираются справляться самостоятельно. Да, эмоционально принимаю такое решение, что, собственно говоря, я и сам справлюсь достаточно хорошо, незачем мне терять время и силы, я взрослый, и я могу сам брать под контроль свою жизнь». Иногда это спровоцировано довольно низким уровнем доверия к медицине. К сожалению, не раз мы да, из регионов получали подтверждение этому. Так же, как и недостаточная медицинская информированность тоже да, в регионах, или человек просто уже утрачивает выше, да, функционирование высших психических функций, тоже зачастую да, характерно для перенесения этих заболеваний. Ну и все мы знаем, что характеризует онкологические заболевания. Это да, витальная угроза, конечно же, агрессивные методы лечения. Да, много сегодня говорили о последствиях лечения необходимого. Отсутствие сиюминутной гарантии восстановления, неопределенность течения заболевания, неопределенность перспективы жизни. Все это усиливается михами о диагнозе. Итак, онкологические заболевания, совокупность да, всего перечисленного, приводит к дистрессу, к сверхсильному эмоциональному напряжению. А дистресс, в свою очередь, всегда больно бьет по самооценке человека и даже может приводить к синдрому деморализации. То есть сверхсильное эмоциональное напряжение, дистресс, всегда является фактором эмоциональной дестабилизации. И тогда, да, как же мы можем описать качество жизни онкологического пациента, его субъективное удовлетворение, которое он испытывает, но так или иначе осознает, может выражать или не выражать. И мы помним, что оно размещается на всех параметрах личности. На физическом. И тут, внимание, мы с вами имеем в виду не только соматический аспект, но и эмоциональный, потому что это тоже часть физического параметра. Итак, на соматическом уровне понятно, что мы имеем дело с системным нарушением функционирования организма. А вот на эмоциональном плане, как правило, и это постоянно наблюдается нами да, в процессе общения, массированно формируются некоторые условно-негативные эмоции, которые человек привык табуировать. То есть осуждать. И это да, задает определенный локус самооценки. Очень часто я встречаюсь на приеме с людьми, которые искренне не разрешают себе плакать, быть слабыми. И вообще удивляются, почему это они так скверно справляются с такой ситуацией, как онкологическое заболевание. Когда человек пугается собственных эмоциональных состояний на психическом уровне, это сказывается как искажение отношения к, себя, к себе и отношения к другим. И дальше это искажение переходит уже на социальный. Уровень. Если я изменил в худшую сторону отношение к себе и насторожен стал к другим, то мои социальные связи, социальный статус, безусловно, меняются. То есть они объективно меняются, я могу меньше работать, я да, больше провожу времени на больничном, но еще я могу эту настороженность размещать в отношениях с окружающими меня людьми. Ну и духовный план, который, безусловно, очень по-разному выражен у разных людей, а тем не менее, так или иначе себя предъявляют актуализованные переживания конечности жизни, одиночества и смысла жизни. И что же может предложить психология да, у нас сегодня завершающее обобщающее занятие, и снова мы вспомним, да, что может предложить психолог человеку в такой тяжелой жизненной ситуации, как онкологическое заболевание. Так вот, психологический, ну это именно выработанный научным подходом, да, рассмотренный аспект болезни заключается в том, как человек относится к чему бы то ни было. В данном случае человек относится к своей болезни, реагирует на болезнь как человек воспринимает, понимает и оценивает болезнь как событие в его жизни. И это ведь новое отношение, которое не просто так возникло, оно возникает в системе отношений. Был такой замечательный, всемирно признанный ученый, психолог, и психиатр и психотерапевт Владимир Николаевич Месищев, Он представитель Санкт-Петербургской школы, и он... Э создал такое направление, такую парадигму, как личность, это система отношений. Личность как система отношений, это его научное а, но, да, нововведение. Он первое описал. Личность как систему отношений. Так вот, если я живу и являюсь той личностью, которая является системой отношений, то это новые отношения, возникшие в целой системе, так или иначе перекашивает, перекореживает да, всю мою систему. На уровне отношения к себе да, мы рассматриваем это целую совокупность отношений. Я отношусь к тому, что со мной происходит, к тому, как я выгляжу, к тому, как я себя чувствую и так далее. А на уровне отношений к другим или к другому вот эта самая совокупность отношений, она еще существует к множеству объектов. Посмотрите, как усложняется картина. И еще у меня есть отношение к ситуации. Ко всем ситуациям, которые со мной происходят, думаю, я об этом нет, и тогда совокупность отношений к множеству объектов еще умножаются на э, параметры ситуационных кластеров. В общем, это все очень интересно, очень интересно наблюдать, очень интересно исследовать, и все это рождает индивидуальную картину отношения к себе. Мы сегодня с вами говорим об эмоциональной стабильности онкологического пациента, который живет в условиях, ситуации высокого уровня неопределенности и живет в условиях постоянного и повторяющегося воздействия травматических стрессоров и ждет от себя, что ему будут э, неизменно сопутствовать такие характеристики эмоционально-стабильного человека, как спокойствие, устойчивость в интересах, работоспособность, трезвая оценка действительности и нормальная его личная активность. Насколько это возможно? Но поначалу, конечно, это труднодостижимо. Да, идут шибки психических защит, и поэтому человек дестабилен. Другое дело, насколько долго это со мной останется. А вот это будет зависеть от картины моего индивидуального да, рисунка эмоциональной стабильности. Насколько я, в принципе, принимал себя. Насколько я, в принципе, был умеренным в себе человеком. Насколько, в принципе, я оцениваю себя как достаточно э, ценное нечто, ну и насколько я к себе критична, насколько я себя осознаю, насколько я верю в свой потенциал. Так вот это, эти признаки, это, конечно, индивидуальная история. А Мы с вами помним, что онкологическое заболевание не нарушает сознание человека. Сознание сохраняется в пределах моей индивидуальной нормы. Именно поэтому мы наблюдаем такое разное качество жизни, у людей с примерно одной и той же клинической картиной онкологического заболевания. Ну и Именно поэтому мы снова и снова приглашаем вас к нам, к специалистам отдела реабилитации, к людям, посвятившим себя изучению да, этой витиеватой и сложной картины личностей, и восприятие себя и говорим вам о том, что эмоциональная стабильность достигается, она вообще у любого человека достигается, ну и у онкологического пациента тоже достигается за счет адаптации к изменениям, в нашем случае по болезни, но ну, во всех остальных случаях там по мере изменения нашей жизни и достигается за счет снижения актуальной тревоги, за счет изменений иррациональных ложных установок когнитивных. За счет смещения типа личностного реагирования с дезадаптационных форм на более реалистичные и адаптивные. И за счет формирования конструктивного отношения к болезни. В принципе, всегда мы напоминаем о том, что, конечно, адаптация, она бывает и спонтанной, носит характер, но чаще все-таки речь идет о таком пограничном дезадаптивном типе реагирования на болезнь, в чем опасность дезадаптации. Вот когда мы встречаемся в своей работе с людьми в ремиссии, зачастую в длительной, глубокой ремиссии, это не значит, что мы встречаемся с, безусловно, эмоционально стабильными людьми, зачастую мы работаем с закреплением Точнее, с раскреплением закрепленного страха, который в свое время был зафиксирован в те периоды заболевания, когда эмоциональная дестабилизация была абсолютно обоснована. Однако закрепление и фиксация на этих страхах, она начинает приобретать характер самостоятельного угнетателя. И даже человек в ремиссии, по нашим исследованиям, может от этого страдать если он пошел по пути дезадаптации то есть приспособление на уровне психических процессов бессознательное да, приспособление сформировало такое состояние такое уже поведение человека которое приводит к усугублению трудной ситуации самый патологический характер дезадаптации это суицид а непатологический характер – это, как я уже и сказала на предыдущем слайде, фиксация на трудной ситуации, и, которая может приводить к нарушению межличностных взаимосвязей. То есть жить трудно, непонятно почему, вроде как я уже иду по пути да, лечения и оздоровления, возможно, речь идет о том, что развивается дезадаптация. Объективный признак дезадаптации – это изменение поведения, а субъективный признак – это состояние хронического страдания. Итак, эмоциональная стабильность у онкологических пациентов достигается. И достигается она может за счет повышения самооценки. А самооценка – это категория, связанная с эмоциями, сигнализирующими о том, способствуют ли те или иные особенности человека, субъекта, успешности действий. Когда-нибудь мы этот тезис сможем разобрать поподробнее. Впрочем, не так давно уже было занятие, посвященное этим категориям самооценка и самоотношения. Но мы с вами сейчас да, только коротко к этому прикасаемся, и мы помним, что самооценка подвержена защитным психическим процессам бессознательным, защитным психическим процессом. И мы также всегда не забываем, что психика человека — это не то, что напрямую управляет формированием внешней и внутренней среды, а это то, что в первую очередь отражает влияние как внешней, так и течение внутренней среды. И поэтому мы не удивляемся, если имеем ослабленность или легкую нестабильность эмоциональную, когда мы больны или проходим ну, достаточно тяжелое лечение. Потому что наша психика непроизвольно реагирует на изменения с целью адаптации. Некоторая ослабленность тоже имеет свои плюсы. Итак, повышение самооценки ⁇ это ведь не похвалить человека, не погладить по голове уж точно не сказать, держись, ты справишься. Все-таки эта категория психологическая, то есть такая, в общем-то, научная вполне себе, и достигается в направленной работе. А направленную работу, как правило, производит специально образованный в этом плане человек. И направленная работа производится с учетом индивидуальных характеристик, черт личности, уровня дистресса на данный конкретный момент, активности и условия лечения, также включается ближайшее окружение, да, исследуется картина, и информационное поле, к которому наверняка придется вырабатывать устойчивость. И тогда качество жизни онкологического пациента, то есть его субъективное удовлетворение, повышается в условиях наращивания эмоциональной стабильности, и на физическом плане, на соматическом, оно может не меняться. Потому что лечить заболевание дело врачей. А вот на эмоциональном плане мы можем достичь некоторой более, большей пластичности реагирования и уж точно снятие табу на какие-то условно эмоции, которые мы называем негативными. Да не бывает негативных эмоций, они все нейтральны. На психическом уровне при этой работе происходит корректировка отношения к себе, к болезни и к другим. Переходя на социальный план, да, это один, такие шестереночки, одна подцепляет другую, человек начинает улучшать себя, да, чувствовать себя лучше в своих социальных взаимосвязях, или, по крайней мере, пластично относиться к этим изменениям, ну и в духовном плане, повторяю, он у всех по-разному по представлен, но, тем не менее, уходит эффект страдания, а все эти неизбежные переживания экзистенциальной конечности жизни, одиночества и смысла могут быть осознанно проработаны. Если бы я была Дедушкой Морозом, я бы каждому под елочку поставила маленькую коробочку, а в ней бы были написаны или, может быть, даже звучали эти слова, которые бы отпечатывались в глубинных слоях человеческой личности. «Качество моей жизни» моих руках вот под новый год желаю вам чтобы эта аффирмация эта тезис эм, усваивались вами и чтобы вы лучше все лучше себя чувствовали все увереннее эм, чтобы ваша самооценка повышалась при любых условиях течения заболевания спасибо за внимание